Привет, друзья! Сегодня мы разберем песню Бумбараша «Ничего» или «Красный марш» в исполнении Юрия, Юлия Кима. Спонсор сегодняшнего видео Евгений Изгачный. Привет тебе, Евгений! Тональность у нас «Ре минор» и песенка у нас «Марш». То есть, соответственно, это у нас... Разберем сегодня и ритм, и мелодию. Мелодию куплета, припева. Вот. Если вы хотите посмотреть песню Бумбараша, самую известную, то... Проходить по ссылке в описании и в конце тоже видео оставлю ссылку на наплявать. Оно у меня уже есть на канале. Ну, поехали целиком с Время ноли оставил. Сегодня список. У нас Калинов мост собрался. Шесть песен. Пойдем со мной. Сибирский марш. Девочка летом. Родная. Сансара. И зреет урожай. Голосуйте, как обычно, тут, но лучше в группе. В группу переходите по ссылке в описании. Группа ВКонтакте. Ну, поехали разбирать теперь. С чего мы начнем? Конечно же, сразу определимся, что такое ритм марша. На всех длинных нотах мы будем заполнять бряцанье, не просто бряцаньем, хотя это возможно, конечно же, но лучше сразу длинные ноты заполнять бряцением именно под ритм марша. <звучит> в зависимости от того, какая нота будет в мелодии, вот от этого и будем плясать. Допустим, если мы переходим к ноте ля... Да? То есть мы все время ориентируемся на то, что длинные ноты лучше заполнять не просто бряды, да. а именно, если мы говорим про марш, то, естественно, должен маршевый ритм. Так вот, во вступлении я использовал там буквально первую фразу. Ля, ре, ми, фа. Аккорд. Ре минор, ля, ре, фа. Либо так. Ми, ля, до. И, ля до 10 ми и вот здесь немножко другое сделал большим пальцем и третью струну цепляем третью да здесь фа вот если аккорд не получается фаляры можно сыграть это а дальше уже только на бряцании то есть вот этот вот прием я использовал только во вступлении когда захотел показать, что пошел марш медленно потренируйтесь, в принципе, не сложно. То есть большим пальцем третью и потом та-та-та. Шестнадцатая -та, та -ра и восьмыми. И пошел куплет для реми. естественно мы будем делать ритм да дальше ля реми фа ля ля ля соль, фа, ля фа, диез, фа соль, ля, си, си, бемоль, ля ля соль, фа, ми, ля, соль, ля си бекар, соль, ля поскольку си ля ля ля вот здесь, на, на этом ля мажоре, он кричит ничего, ничего, ничего, ничего, и пошел припев. Так, вторые струны. В самом начале я сыграл ре, ми, фа, пицциката. И отсюда оттолкнулся, и дальше уже на не перешел, на Ритм. То есть видите, на длинных нотах, и то же самое здесь. Везде, где длинные ноты, вначале перемотайте, можете замедлить, да, и посмотреть, что я на длинных нотах делаю та та та та та Где это возможно, конечно же, да? По мелодии. Итак, ля ре, ми, фа здесь. Ну, сразу ля реми. Можно ля держать ля, ми, если набряться не сразу будете играть. И ре, До диез, Ля. Да, полный Ну, в принципе, ля достаточно. Ля. Ре. Фа. И терциями больше. Ми. Ре. До. Диез. Ре. И Ре на месте стоит. И терциями Фа. Ми. Ре. Ми. Фа. Фа. Ми. Ре. До. Диез. До. Диез. До. Диез. Ре. До диез. и здесь я на аккорд перешел. Здесь немножко другой ритм, да? Медленно. там та да дам та да -дам ничего, да ничего. И пошел припев. Ничего, ничего. И тоже длинная нота, естественно. То есть перед самым куплетом мы используем галоп, так называем. Там, -та да там, -та -да и ничего. Так, пошли. Теперь припев ничего. Ре, ля, ре, фа, ми, ре, си, бемоль, ля, соль, ес, ля. Длинная нота, ничего. То же самое, только ля, соль, дьес, соль, бикар. Приходим вот сюда ми-соль-до-си-бемоль-ми ми, ми, фа о ми ми соль ля. ми ми соль си бемоль ля ре ми фа соль со соль Длинные ноты соль-соль-ес-ля-ля-ля-ля-ля соль, То же самое ля, ля, ля, ля, ля, ля. И повтор припева Ничего си бемоль ля соль ля а Ля, Ре, Фа, Ми, Ля, Соль, Ди, Соль, бегар. Можно так, кстати. Ми, Соль, До, Си, Ми, Ми, Ми, Соль, Си, Би, Ля, Ре, Фа, Соль. И приходим на окончание. Ми, Ре, Перед повтором просто. Ре, Ре, Ре, Ре, ре. Ля, Ре, Ре. ре. на куплет. Если вы хотите сразу закончить, то есть я сделал два повтора, можно закончить так, ну, в конце вы увидели, значит. ми, ре, ре, ми, фа, ми, ре, и в конце фа, ре, ре, фа, диез, ой, фабика, ре, ре, ре, ми, фа, такое окончание, вторые струны припева, ничего, соответственно, ля, Соль, терциями пошли. Фа, ми, фа, ля. Опять соль, фа, ми, ми. То есть не нужно передвигаться на моля, а просто ми. Можно на фа остаться и потом переехать. Ну уж так. Так дальше. Додис. Ты любимая. Да ты дождись меня. Да. До диас ми, до диаз. ре ресимоль. И я приду, да? Бимоль на месте. Си сибикар. Параллельно движемся. И до диазу или можно сразу. Лучше не играть. Поэтому... И повтор припева. Давайте медленно сыграю. Убивка идет. И, наконец, до диез, ми, ре. Можно на месте оставить И внизу сыграть. В общем-то, ритмически вся пьеса одинаковая. Кроме места перед припевом. И повтором припиваться. И ты, любимая, да ты дождись меня. Там синкопа. Любимая, да ты дожди меня. Не на сильную долю. И я при... приду... Да? Вот. Только, по сути, только два места отличаются от, ну, немножко от Марша. Поскольку так написал композитор, да? Вот, а вся пьеса, потренируйтесь. Либо так, либо через третий палец. Э, через третью струну, большой палец. Имитируем бас, аккорд, бас, аккорд. Да? Как бы это было, допустим, на гармонии или на баяне. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, балалайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал. Если нужно позаниматься со мной лично по скайпу, если нужно купить ноты, сборники, подставки, балалайки и прочее, по всем вопросам пишите мне на почту или в личку. На этом пока все, до скорых встреч, пока!